К моему удивлению, честно сказать, к моему удивлению, процесс моего выздоровления затянулся. Я надеялся, что два 3 дня я встану и буду живчиком бегать. Дух мой воспрял, я чувствовал, как энергия меня переполняет, я чувствовал ну, просто колоссальный подъем от того осознавания, которое произошло у меня, потом у Шанти. Действительно, чувствуешь очень большую энергию, но тело почему-то как бы тормозит. То есть, очень большая инерционность, идет процесс выздоровления, да, становилось легче, легче, легче, легче, но очень-очень медленно, я не ожидал. Ну, в общем, затянулся это надолго, на несколько дней, и так как болит и болит и болит, я думаю, ну что ж, надо дальше осознавать, что-то надо еще узнавать. Опять лег в очередной раз, это уже был где-то четвертый день, четвертый, кажется, да, день вот этой моей боли. Лег в очередной раз, закрыл глаза, стал погружаться на мистический план, стал наблюдать свою боль, смотреть что и как, и опять вот этот вот щелчок меня опять вышвыривает в детство, но только теперь уже в детство ранее, и мне где-то годика 4, может быть 5, самое большое, и я начинаю вспоминать то, чего я вообще никому не расскажу. Я не рассказал это Шайте, и, конечно, не расскажу это вам, и, наверное, я никогда этого не расскажу. Потому что то, что я там пережил, меня ввергло в такое, не знаю, что это оцепенение... это было нечто, то, что я вспомнил. Но ничего страшного в четыре-пять лет не происходило, нет. То есть, никто надо мной там ничего плохого не сделал, не подумайте неправильно, нет. У меня с этим было более-менее нормально. Я просто вспомнил то, что я чувствовал в четыре-пять лет. Видимо, это тянется из прошлой жизни, потому что в, в моем вот этом раннем детстве прям, прямых аналогий этому состоянию нет, этому переживания нет. Но то, что я почувствовал, меня просто в глубочайший шок. Я испугался этого. Реально. Потому что это то, что... Ну, никто, наверное, об этом не расскажет. Если кто-то когда-то расскажет в какой-то художественной книге от третьего лица, что это было не со мной. А, и это те состояния, которые повели меня дальше. Испытав этот шок, я не отпрянул в сторону, я пошел дальше. Я пошел глубже. Я хотел узнать, в чем исток этих состояний, этих невероятных состояний. И вот то, что дальше произошло, об этом я уже могу сказать довольно прямо. Я почувствовал один в один то, что почти всегда, очень часто чувствуют Шанти и то, о чем она часто говорит, со своей женской позиции. И то, что я до сих пор, до того момента, фактически никогда не мог по-настоящему почувствовать, потому что я мужчина. Но вот в этой глубине потерялась моя тождественность, что я мужчина или женщина, я стал не мужчина, не женщина. вот в нашем человеческом понимании этого слова. И я просто ощутил это состояние, как это чувствует женщина. В какой-то момент я почувствовал себя женщиной. Потом я чувствовал: нет, я же мужчина. И я женщина, я мужчина. И не женщина, и не мужчина. Но я стал ощущать один в один, абсолютно точно, очень, очень непосредственно то, что чувствует Шанси, то, о чем она часто говорит. О чем она часто говорит? Она очень часто говорит о релаксе, о расслаблении. О отдыхе. Она мне часто говорит, отдохни, ты слишком много работаешь, у тебя слишком много времени занимает работа, ты мало отдыхаешь, отдохни. Ну, она как бы говорит, отдохни, отдохни. А я говорю, ну а кто дела будет делать, я отдохну, а кто будет делать, все равно мне делать. Отдыхай, не отдыхай. Она говорит, она передает эту энергию состояния, состояние, а я до той поры не мог и во всей полноте их ощутить. Вот это что значит, вот эти такие простые слова? Отдохни. Расслабься. Я так это непосредственно почувствовал, как она это чувствует. И вот в этот момент я погрузился еще чуть глубже на мистический план, и там, наверное, уже пошел духовный план сознания. И вот тут, вот в, этой, в этом состоянии я почувствовал, насколько мы едины, Свентя. Что я ощутил ровно то, один в один, то, что... Почти всегда фоново ощущает она. Она так живет, я так не живу. На повседневном плане я не такой. Чтобы мне расслабиться, чтобы мне какой-то релакс испытать, это действительно нужно уложить с болезнью какой-то. Вот если как-нибудь меня шмякнуть по какому-нибудь месту, чтобы я свалился, вот тогда я отдыхаю. Вот я по натуре на повседневном плане я такой человек. А она на повседневном плане, абсолютная противоположность. Ей нужно расслабиться, ей нужно отдыхать, ей нужно что-то приятное. Если что-то работать, совсем немного, чтобы в удовольствие. Я диаметральная противоположность. Но когда мы уходим, я уходил в глубину и глубже, и глубже, и глубже, и глубже, и глубже и я почувствовал, что я ровно такой же, я могу это испытывать, я это понимаю, это мое. И определенные отголоски и чувствовал это в детстве, вот в эти 4-5 лет в свои. Вот эти отголоски, этих состояний. И осознав, почувствовав вот эту глубину, вот это уже было, это было уже, это было просто сногсшибательно. И когда говорят, что близнецовые половинки, они едины, их души едины, и мы это чувствовали, Шанти, очень сильно в 19 году, в 13 в 14 по-разному, с разных, так сказать, ракурсов. А человек это многогранное существо, у него много граней, и вот по разным граням мы чувствовали это единство, и чувствовали космическое единство, и чувствовали, что мы Бог и богини, и мы едины. Мы об этом говорили, повторять я не буду. Но вот то, что я ощутил в этот раз, какое единство, что я точно такой же, как она, я вот этот вот расслабленный. Там очень глубоко, очень-очень глубоко где-то. Я вот этот расслабленный. Я почувствовал вкус вот этого постоянного получения удовольствия. Ты так рассказываешь обо мне. Я прям кайфую. Мне Нет. кажется, я так не живу. Ну, конечно, Шанти много работает по дому, она действительно очень много делает. А и, кстати, кстати, кто участвует на ретритах, они видят, как много Шанти делает, и очень часто ее делание или ее участие оно как бы невидимое но люди внимательно это замечают они это знают то есть я не хочу сказать так что я только работаю шанс только отдыхает нет я говорю о том что у нее это фоновое состояние для нее это естественно для нее это uh, это это во многом ее суть а моя суть нет это действовать что-то делать придумывать а вот опускаемся на глубину и вот там я точно такой же и вы знаете, я что хочу сказать? Есть проблемы воссоединения близнецовых половинок. Очень большая проблема на самом деле. И по-разному она решается на самом деле. Разные есть способы, различные подходы. Но фактически все настоящие подходы, которые рабочие, которые работают, будут заключаться в том, чтобы вы уходили глубже, глубже, глубже на мистический, на духовный план сознания, погружались и там находили, что вы едины, свое единство. Просто сказать словами, вы знаете, вы едины. Это не работает, это ничего вам не даст. Это слова, это на повседневном плане. На повседневном плане близнецовые половинки разные, наоборот, они как бы не едины. С внешней точки зрения они очень разные. Черный, белый, там, скажем, работящий, отдыхающий, или еще какой-то, да? холодный, горячий. Противоположности они на повседневном плане. И говорить на повседневном плане, что вы едины, они скажут, да, да, мы едины, где-то мы чувствовали, вот мы там витали в духовных сферах, мы ощущали единство, мы там сплелись, мы там слились и так далее. Но когда мы на повседневный план возвращаемся, то мы вот никак не можем свое единство вспомнить, ощутить и, самое главное, в нем жить, более-менее. Да? А вот такие осознанные погружения, никогда вас просто так выталкивает туда спонтанно, вы там раз туда, там оказались так сказать, покайфовали, побалдели и обратно на повседневный план. А когда вы осознанно, осознанно а, углубляетесь в свою душу глубоко-глубоко, входите-входите, в том числе вы вот с помощью симптома, с помощью боли какой-то. Боли это как дверь, которая открывает вам а, путь, открывается дверь, и возникает путь в вашу глубину, в ваше единство. Мы до этого говорили о том, что на мистическом плане есть такие связи между различными людьми, да. а если мы опускаемся глубже мистического плана на духовный, или там граница мистического и духовного плана, кто бывает на ретритах, вы понимаете, о чем я говорю, вот там глубже, глубже, глубже, там уже нет просто связи, там есть единство. Это больше, чем связь, там единство. И это нужно ощущать, и нужно ощущать конкретно, в конкретных каких-то деталях. Не просто в общем целом мы едины и все, а в конкретных деталях. То есть, что касаемо вот таких-то проявлений в жизни, что Шанти вот такая, что я такой, только очень глубоко у себя внутри. Что другие проявления жизни? Более того, мы не рассказали о том, что когда меня вот так вот свалило, я лежал и неподвижный. Шанти говорит, я вдруг почувствовал себе энергию и стал бегать, бегать, как электроведик по дому стал что-то делать, делать, делать, делать. Это так всегда происходит. Когда Андрей отдыхает, ложится, ну, это редко случается, но я его периодически все-таки укладываю, чтобы вот такого не было, чтобы его не наказали свыше, так сказать, кувалды, да. Вот, когда он ложится и отдыхает, тогда я чувствую буквально, как у меня включается поляризация Ян, и я уже начинаю что-то активничать, действовать по дому, что-то предпринимать и так далее. Как только он отдохнул, встал, пошел работать, все, у меня включается мой естественный полюс, мой женский, и я уже как бы в своем привычном русле действую, работаю. Вот. Ну и работа моя связана также с женской энергией, то есть у меня нет никаких противоречий с этим. Вот. И получается, да, что когда Андрея уложила эту боль, надолго уложила в этот раз, то я все получается, носила и делала, и делала, и делала, и делала. И меня просто энергия била ключом. Ну это вот такая поляризация инь-ян. Мы еще раз хотим обратить ваше внимание, кто внимательно смотрит наше видео, то, о чем мы рассказываем, это сейчас имеет отношение к глубинным состояниям сознания, к измененным состояниям сознания. Если вы будете слушать это просто умом, на повседневном плане, вы будете говорить, ну что такого, мужик лежит, женщине, если она нормальная женщина, приходится делать, приходится работать, да? как бы это на повседневном плане. Но Шанти сказала, что в ней включилась эта энергия, она пошла изнутри, ключом бить. То есть не просто что надо делать, я буду делать, раз он лежит, кто же еще, тогда я сделаю. Это все от ума, от повседневного плана. А это именно изнутри пошло, из глубины пошло. Вот об этом, об этих явлениях мы говорим. То есть возникает такая парадоксальная по -по -по поляризация, такой парадокс возникает. Полярность. Инь, янь, плюс, минус, активный и пассивный, который перемешивается, меняется местами вот так вот. Я вдруг ощутил вот этот. Э, настоящий глубокий инь когда вот это вот расслабление вот это иньское удовольствие она да да да да да да бегает вот так это все устроено и кстати о противоположностях каким образом они вдруг проявляются вот сейчас об этом чуть-чуть тоже немножечко расскажем когда человек занимается практикой именно практикой осознанности когда он уходит в глубину, в измененное состояние сознания, он движется глубже, глубже, глубже, выходит на мистический, на духовный план, в какой-то момент происходит щелчок, и это чудо, он обнаруживает свою собственную противоположность. Это закон, это всегда. Если вы по жизни человек пассивный, унылый, э такой депрессивный, склонный ко всякой грусти, вы начинаете работу над собой, движетесь глубоко, глубоко, глубоко, и вы там обнаруживаете, что вы источник радости, что вы источник вдохновения, что вы светитесь, что вы как энерджайзер готовы всем дарить любовь. Я вас вот сейчас рассказываю не просто так слова, говорю, а рассказываю о конкретном случае. Тоже не будем употреблять имен, поскольку но процесс исцеления довольно интимный процесс, и далеко не все могут открыться и открыто рассказать о том, что с ними происходит. Это действительно глубоко интимный процесс. Так вот, я рассказываю конкретный случай, когда тоже один участник такого процесса, исцеления, он обнаружил свои собственные противоположности и вот так вот фонтанировал. И таких случаев очень много. Если вы считаете, допустим, это относится, например, к женщинам. Я, как консультант, могу сказать, что довольно часто женщины, которые приходят на консультацию, они расстраиваются, что у них слишком много мужской энергии. Иногда это по гороскопу видно, и это естественно. Для нее мужская энергия, пытаешься объяснить, рассказываешь, как все это интегрирует в жизнь, что вроде все нормально. Это если естественный случай. А бывает неестественно. По гороскопу ничего такого не видно, но в результате жизненных обстоятельств, там, воспитания еще каких-то вещей, да, муж ушел, например, женщина должна взять на себя мужскую роль искусственно прокачивать энергию, мужскую энергию, и она становится таким мужиком, от чего, конечно, страдает. Так вот, если происходят вот такие вот вещи, и вы думаете, я вот сейчас обращаюсь к женщинам, если вы думаете, что у вас слишком много мужской энергии, что вы стали прям мужиком в юбке, и от этого ну никак не избавиться, все обстоятельства жизни как бы вас к этому подводят, чтобы вы так себя вели, чтобы вы были таким человеком, не расстраивайтесь. На самом деле, погружаясь внутрь себя, в глубину себя, глубоко-глубоко, это феномен, я повторюсь, это не имеет отношения к уму, к работе ума. Что вы скажете, да, во мне есть противоположность, да, у меня есть женщина, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Это все не работает. Когда это происходит на уровне чувств, состояний, глубоких состояний, когда вы уходите в самую-самую глубину, происходит щелчок и вы обнаруживаете в себе, внутри, такую прекрасную, великолепную женщину, которую, может быть, до того вообще не видели, или только подозревали, что она у вас внутри где-то живет. Или, может быть, как-то фрагментарно она у вас проявлялась, ну, в том числе, может быть, в духовных практиках. Я хочу сказать о том, что в каждом из нас живет наша противоположность. И задача человека, если он озадачен духовным путем, поиском целостности. Вот что такое исцеление, когда мы говорим исцеление? Это не только когда у вас какая-то болячка, боль, ее нужно исцелить, чтобы ее не было. Это не только так. Это слишком узкий подход. Когда мы говорим исцеление, мы имеем в виду широкий подход. Это обретение целостности. Когда вы познаете внутри, во всей глубине, во всей полноте, познаете свою противоположность, вы обретаете целостность. Оказывается, что вы носители мужских и женских энергий. Вы и мужчина, и женщина, в хорошем смысле этого слова, вы, так сказать, черный и белый, вы и хороший, и плохой, там и нежный, и грубый, ну и так далее, вот эти все противоположности. И когда все это объединяется в целостность, именно в целостность, вы ощущаете эту целостность, ощущаете в себе эту энергию, и вы ощущаете внутренний мир и покой. Вы больше не беспокоитесь о том, что вы какой-то не такой, что вы какой-то недоделанный, что вы какой-то ущербный, чего-то у вас не хватает, вам нужно что-то прокачать, вам нужно что-то где-то взять и так далее. Вы обретаете целостность, у вас все есть, но это обретается в глубине. Недостаточно просто читать книги и говорить, я целостный, во мне все есть и так далее. да? Все это просто слова, которые не работают. У вас состояние нецелостности у вас состояние ущербности, какой-то недостаточности чего-то сильно, осуждение себя, других, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А вот когда в глубине все это обретается, вот это состояние мира и целостности возникает само. Вам не нужно заниматься аффирмациями, внушать себе и другим, что вы нормальный, вы целостный, достойный, так сказать, человек. Вы у себя внутри это все обретаете. Вот что такое противоположности, вот что появляется вот в этих глубинных процессах. Удивительные вещи, потрясающие. Первое, что я ощутил, это запах хорошего табака. Я почувствовал такую безмятежность, которую я сейчас в данный момент даже передать не могу. Меня болезнь уложила, и я сейчас лежу и испытываю эту безмятежность. Я нарушил баланс, я слишком много работал, я слишком мало радовался, и мы просто в очередной раз офигели, сказали, ну это просто невероятно.